Вернусь к обсуждению ситуации вокруг Ледового дворца и газоснабжения газопрошневой электростанции. Я наивно полагал, что я высказался и хватит, но нет. В телеграм-канале решили меня прописочить персонально. Ну что же, тогда и я перейду на персоналии, хотя ранее этим не занимался. Айрайцкий вестник решил посчитать моей судимости. Хотя я этого никогда не скрываю. Да, я ранее имел две условные судимости по статье 159.4 Приму КРФ «Мошенничество в сфере предпринимательства». Считаю эту статью инструментом давления на предпринимательский корпус. При помощи этой статьи власть запросто может любой экономический спор перевернуть в уголовную плоскость. Лично меня и мою компанию выдавили с рынка, поскольку я не смог платить откаты и уходить с рынка не желал. На мне висела куча кредитов и обязательств, причем все эти проблемы организовала команда Орлова своими поборами и недоплатами за уже выполненные объекты. Сам я инженер-промтеплоэнергетик, выпускник Московского энергетического института. В 27 лет стал главным инженером Палестинского городского предприятия тепловых и электрических сетей, ныне Энергосервис. Затем я ударился в предпринимательство. Свое строительное дело я начал еще в конце 90-х годов. За 14 лет создал строительную компанию со 100-миллионным оборотом в год. Построили более 100 километров газопроводов, 50 километров водопроводов, сети канализации, две котельные, три насосные станции. В компании работали 50 человек, совсем молодые ребята. Посылал их на обучение в Волгоград, Саратов, Ростов. Сегодня они бидензалу, профессионалы. Многие работают и сейчас на строительстве водопроводов и других объектах. Была у них бесплатная столовая, маленькое общежитие и даже полиэтиленную трубу мы сами выпускали. Но поборами нам не дали развиться, а когда я отказался платить, мне на голову высыпалось 9 уголовных разбирательств. Я за три года, я три года ходил по допросам и различным следственным действиям, ни одного не пропустил и не опоздал, ни за чьими спинами не прятался и не юлил. Пропустил только однажды на три месяца судебное разбирательство, потому что поймал инфаркт миокарда. И вот лежа в блоке интенсивной терапии, место располагающее к философским мыслям, я решил, что если в этом месте для меня все не закончится, я буду бороться с этой системой, с этой несправедливой системой, где работает и становишься преступником, а преступник еще тобой и понукает». Именно поэтому меня больше всего оскорбило, что меня обозвали Орловским прихвостным. Алексея Маратовича я, мягко говоря, не люблю. Теперь вернемся к теме газа. Повторю, что я выбрал персону для критики, и это Байрхаев Эдуард Валерьевич, директор «Газпром» газораспределения «Листа». Иначе кто мог просить телеграм-канал пообзывать меня? Кто настаивал на решении поднять давление в газовой сети до неприемлемых параметров? Кстати, Эдуард Валерьевич, вы сдали экзамен по промышленной безопасности? Если нет, то вам необходимо покинуть пост директора. Если сдали, то вся ответственность по несчастным случаям на вас, как на руководители. Открою секрет. Вы руководитель предприятием, обслуживающим объекты повышенной опасности третьего класса. То есть руководитель – это не только большая зарплата и возможности, но и огромная ответственность. Чтобы не попасть в плохую историю, нужно иметь знания и опыт чего у вас нет. Решение руководитель принимает, принимает и сам же несет за них ответственность. Не стоит просить выступать главного инженера вместо себя. Выйдите к видеокамере и объясните населению, зачем вы дали распоряжение поднять давление в газовой сети города, заведомо зная, что она уже давным-давно не газовая сеть высокого давления второй категории. Затем необходимо признать вину за несчастный случай на улице Кирова, когда погибла женщина. Выплатить родственникам погибшей 2 миллиона рублей. Потом выплатить компенсацию пострадавшим слесарям энергосервиса. Там тоже счет идет на миллионы. По выступлению вашего главного инженера поясню. Не может дедушка чемпиона Олимпиады 1976 года показывать высокие спортивные результаты. Так и с газопроводами высокого давления второй категории. Они таковыми были в 60-70-е годы 20 -го века. А сейчас их нормативные сроки вышли. Поэтому эксперименты с повышением давления в них преступны. Вы сами же на своей официальной страничке говорите о сети среднего давления в новостях за 14 января 2021 года. Если же посмотреть, как вы устраняете утечку на перекрестке улицы Ленина-Осипенко, будет видно, что при монтаже НСПС применен операционный шов. Как вы будете это описывать в ППР? Или это не делается? А газ был знаменит своей мощнейшей производственной технической службой. Работали лучшие инженеры. Неужели все разрушено? Я не испытываю к вам отрицательных эмоций, но пост директора АО «Газпром» газораспределения листа лучше освободить. Вам же лучше. Да и нам, населению, спокойнее. Можете меня или моих товарищей еще поругать, а я еще чего-нибудь вспомню. «Еще раз повторю, нет у меня в целом очернить АО «Газпром» газораспределения, но у меня четкое понимание того, что под вашим руководством, Эдуард Валерьевич, разрушается система промышленной безопасности, которую поколениями специалистов выращивал, выпестовывал «Калмгаз». В «Калмгазе» не принимали огульные решения. Все соответствовало руководящим документам РД. Специалисты были настоящая элита. спецы то и сейчас есть, но систему вы ломаете». За это существует ответственность по статье 217 УК РФ. Изучайте. Кстати, не думайте, что я один. Протест ширится и множится. Еще он молодеет. Это видно потому, как растет наблюдательный полк. Молодым ребятам надоело стоять в стороне и смотреть на ваши выкрутасы. Молодежь уже сама хочет рулить и решать свои жизни. Лучше отойдите в сторону. Народ по-любому сильнее. Движение – жизнь.